Блин, потемни, -по может, рюкзак не взять. Я вот все думаю. Ага. Синий вообще заметен. Такого починить-то. Ч, не будешь брать? Я постараюсь. Не, я а потом поговорю. Ночь наступила. Жесть. Меня опять болезнь нет дефицит витамина d но у меня такая же фигня это мало солнца но пьет она как верблюд конечно чем воды баланс воды Нет, это, меня... вы... это... это выстрел. я не, не слышал. батарейки садятся. Так, же Но у меня воде есть в Не кажется, кто-то шел. Короче, тачки в городе. Я тут посчитал. Я ночной видение вот еще не значно сломан на этой Так, ну че, бежим город? Посмотрим друг тачки очки. Вот еще один гараж. В зомби? Угу. Где? Знаю, ты где-то орал. Вот, в доме. А, хер с ним пузи, там сиди. Надо правда, батарейки поменять. Так, это мы все, да? Видел, прошли. А он сзади, ага, да? Да что такое, Алё? Там же еще вот маяк там я вижу. О, вообще тимин, темень... а небо какое классное! в по МВшке не, не так видно. А, ты слышишь, как я щелкаю? По МВшке включаю, включаю. Не. Хотя, попробуй. Нет, не слышу. А ты? А. Не слышно. Так, потом куда бежал? А, такой он далеко добежись так ну-ка винтовку возьму это я сейчас на вятку наступил Ну, там крупный город кстати, которого вижу да ладно убьют так убьют чё такого еще раз золотой Бата... батарейки нет нет я говорю про город типа убьют так убьют не, мы не собираемся мять. ну как бы да У <смех> меня чё-то ножик не прогрузился, как будто палку держу в руках. же осветает. Mm -hmm. Можно без панвашки. Mm -hmm. Так, чё мы там? Без снаряжения. Я бы лучше какой-нибудь бункер бы залутал. Ну, машин бы тоже желательно. Конечно. Бункер? Ну да. посмотрим. Я там еще ни разу не был вообще на аэродромах. Все-таки на аэродром. Так, а еще что, посмотрим заодно. Что-то. Аккуратно сходим. На разведочку. Посмотрим обстановку. Вот в реале, вот так вот по горе нельзя ходить. О, алоя. Живут. О, палец сжимаешь, можно это назад спалить. А, это я знаю. У иду. Так не знаю так брать спуститься ноги не приломали а, бачком на из иди как-то вот так вот а, спускаться точно надо да? в любом случае горы придется спускаться когда-то Ну вот приспи то ей, а. Ой, ё мое. Блять, испугал коза. Я думаю, это за бакарал. А Это коза. Или нет, я так понял, да? Тут городок есть, можно посмотреть, есть точка или нет? Сейчас, да, посмотрим. А, с машины было бы проще намного Куда надо, доехал Куда надо, приехал Что-то еда прям заканчивается быстро деревеньешься угу. ну, понятно откуда газа коза. Так, колонка есть Фью. так попробуем алой работает нет Да, обработка срана, можно алой. Угу. Круто. Ты пить хочешь? Да, у меня почему-то 6% красный горит. Сахар не хватает, опять углеводов. Углеводы, я так понял, не оптима пожрать. Так, ща пожрём. Я думаю, нам никто не стремил в голову. Да, стоим прям так, а сиди, вернее. Это же не гуманное. Всем goodbye, леди джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи.